Здарова, мои братья Незадроты, с вами, как всегда, я, Джасти, и сегодня я приготовил для вас сочную, прям, вах, какую Вася нарезочку по нашей всеми любимой игре Стэндов 2. И, кстати, надеюсь, ты подписался, ведь на 100 подписчиков на моем канале пройдет розыгрыш на аккаунт, на котором будет лежать акр Некромансер Дигл Драгонглаз, а также золотой Дигл с серебряной донатной медалькой. Надеюсь, вы приготовили себе чайчик и я могу начинать. Погнали! Че, на ты все выкинул? Объясни мне. Нихуя, блядь. Не подбирается, да? Не подбирается? Я тебе помогу. хую блять что было твое стало мое а где бомба подождите а она у меня Да Нет, ну нахуй, я тут выбрать не буду. А, что правда же мучился? Сказочный долбо ⁇ Дох никому ни слова об этой сделке, окей? Окей. Не о себе. Отец. Ну ты видел, видел. Ну что, пацан, рассказывай. Как дела были? М? Как тебе дела? Но... Заебись. Четко. М? Все хорошо, да? У меня тоже. Да, а, а, что, да я опять застрял вот... Посмотрите на этот хитрый. Эту хитрую лестницу нашло время использовать суперсекретное оружие. Чел, пойми. А Чего, блядь? Хм, а вы не закотались не что будет, если выстрелить в эту бочку? Эй, Иржан! Иржан! Иржан, блядь, заебал. Вставай ей э. салам алейкум, вставай заебал на работу пора. Ты че ебанулся? Да, на этом, к сожалению, все. Больше я не смог записать по некоторым причинам. Но, надеюсь, вам понравилось. А с вами был, как всегда, я. Джастин, еще увидимся.